Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Закончилась очередная неделя. Неделя была волатильная, не такая уж сверхдоходная, но все-таки удалось заработать. В начале недели мы выкладываем список компаний с точками входа. Выглядит это примерно вот таким вот образом. И картинка, и файл. И затем неделю работаем с этим списком. По точкам входа если вам такой список необходим то проходите по ссылке и э, подключайтесь в закрытый чат где мы такую информацию выдаем так ну и перейдем к сделкам напомню что неделя была волатильная так э, компания црвд вход был по триггеру двести пятьдесят семь семь так 257.71 Вход в принципе пошли вверх очень даже бодро Но затем такой сильный отскок И выбило по стопу 264.44 В целом с половиной процента за 1-2 дня За 2 дня так, Неплохой результат Могло быть и больше Но в условиях опять же таких нестандартных В принципе неплохой результат Еще одна сделка Вход 115.04, чуть выше точки входа, ну, для того, чтобы убедиться, что действительно цена пошла вверх. И она действительно пошла вверх, но опять же откат вот, на третий день и стоп не выдержал. Опять же 2% выставляю трейл стоп. Здесь как раз он сработал, ну и сделка закрылась. По цене 115.41 в целом это 0,3%. Не то, что бы хотелось. Конечно, может быть, и пойдет сейчас выше. Но перезаходить я уже не стал. Выбило и выбило. Главное, что не в минус. Есть небольшой плюс. Ну, Это только к размышлению о том, что, может быть, нужно ставить не 2%, а может быть 3%. Если, если здесь поставить 3%, Так, ну здесь 2.15 было снижение. Ну, в принципе, чтобы выдержал и возможно было бы заработать чуть больше. Ну, подумаем, может быть, таким образом и будем поступать. Ну, а пока, пока, в принципе, в плюсе. Новый список уже практически подготовлен и находится в чате. И напомню, если вам необходим такой список с точками входа, то проходите по ссылке и... подключайтесь к нашему закрытому чату. На сегодня пока все, увидимся на следующей неделе.